Привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Наталья Блиданс. Сейчас я вам расскажу про Бурдж-Халифу. Сначала мы будем подниматься на красивом лифте. Этот лифт скоростной. Он поднимается очень быстро, меньше чем за одну минуту. Мы сейчас будем с вами на самой высокой точке Дубая. Лифт с башни Бурдж-Халифа внесен в книгу рекордов Гиннеса. Он перемещается со скоростью 18 метров в секунду. Монтаж всех лифтов здания занял более пяти лет и обошелся застройщику в более чем 35 миллионов долларов. Это в лифте, мне очень понравилось, посмотрите, как тут красиво. Такой красивый вид, даже в темноте передает все эти красивые очертания, как будто на звездном небе. Подниматься на нем легко и приятно. И действительно очень быстро. Наверное, ни один лифт в мире не поднимается настолько быстро, как этот. Сейчас мы выходим на смотровую площадку Бурдж-Халифа. И вы видите, какой здесь открывается красивый вид на весь Дубай. Очень много солнца. В принципе, в Дубае всегда много солнца. Это открытая смотровая площадка. Здесь можно смотреть с высока и ходить по ней. Она очень большая. Также есть два этажа, но они практически одинаковые. Вот тут открывается целый вид. Видите эти большие четыре здания там? Вдалеке дорога. Этот город был построен посреди пустыни. Очень быстро вырос. Сейчас я вам покажу, как там вдалеке открывается вид на море. Очень красиво смотреть на все это свысока. Люди и машины кажутся такими маленькими. Тут было очень жарко. Но я очень люблю, когда жара и хорошая погода. На небе, как всегда, нет ни одного облачка. Вон там вдалеке можно увидеть море. Его хорошо видно. Простирается огромная полоса. Здесь открывается очень красивый вид. Можно смотреть на это чудо часами. Бурдж-Халифа самая высокая точка, поэтому выше чем это здание здесь вы ничего не найдете. Бурдж-Халифа до 2010 года называлась Бурдж-Дубай, Дубайская башня. Небоскреб высотой 828 метров. В Дубае ОАЭ самое высокое, самое многоэтажное здание, самое высокое сооружение. Единственный 820-метровый и 160-метровый небоскреб в мире. Церемония открытия состоялась 4 января 2010 года. Здание планировали открыть 9 сентября 2009 года одновременно с Дубайским метрополитеном. Но открытие перенесли на январь из-за сокращения финансирования со стороны застройщика. 21 июля 2007 ⁇ самое высокое строение в мире. С мая 2008 ⁇ самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире. Это здание стало мировым рекордом.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 Около 250 тысяч рабочих, недовольных отсутствием автобусов в конце своей смены, протестовали на повреждения автомобилям, офисам, компьютерам и строительной технике. Они нанесли ущерб почти на 500 тысяч евро. Большинство участвовавших в беспорядках рабочих вернулось на следующий день, но отказалось работать. Рекорды, установленным зданием Бурдж-Халифа.